Дорогие друзья, мы приветствуем вас на канале Автоподбор25, где мы рассказываем про авторынок «Зеленый угол», про японские автомобили и цены на них. Напоминаю вам, что мы занимаемся подбором автомобилей в Приморском крае. Если вам нужна помощь, обращайтесь. Телефон находится в описании канала. Мы решили поделить автомобили не автомобили а наши ролики по ценовым категориям то есть создать несколько рубрик и рассказать вам все это на канале друзья всем привет вот сергей рассказал чем мы занимаемся если вам нравится тематика нашего канала не забывайте подписываться на наш канал вот всегда рады всегда поможем Итак, так предыдущей серии у нас был выпуск про японские автомобили в ценовой категории до 500 тысяч рублей как вы видели ну, это основная масса nissan да? сегодня мы пришли с вами на рынок у нас уже есть 600 тысяч рублей и так давайте разберемся и посмотрим что на сегодняшний день можно купить за 600 тысяч рублей Итак, так начинаем мы, наверное с nissan лифт да вот первый автомобиль который который нам встретился с автомобиль 2013 года 4 балла 350 тысяч рублей почему 350 да у нас вроде как там до 600 Тысяч сегодня обзор цен а, потому что они есть и за 350 есть за 300 есть за 400 есть за 600 есть даже за 700 тысяч рублей даже не знаю что вам сказать автомобиль а, такой на любитель он подойдет как а, мужчине как женщине как просто второй автомобиль автомобиль для семьи это полноценный не гибрид а полноценная электричка то есть здесь нету бензинового двигателя трансмиссия здесь вообще стоит редуктор то есть автомобиль он заряжается от розетки розетка у нас вот здесь вот проезжает такой автомобиль ну все будет зависеть от состояния батареи от кузова з вот, Тамазе, вот смотря сколько батареи киловатт вот, но опять же от местности от времени года Но ну, в среднем такой автомобиль проезжает где-то 60-70 километров на одном заряде следующий автомобиль у нас идет это toyota vids они значит выпускаются объемы двигателей бывает литр бывает 1 и 3 бывают полутора литровые двигателя трансмиссия здесь либо механика механика встречается очень редко но в основном идет вариатор вариатор это ну, за ним будущее, да, потому что практически все новые автомобили уже идут на вариаторе. Данный автомобиль 2015 года с объемом двигателя 1 литр стоит 465 тысяч рублей. Сейчас, конечно, походим и пытаемся найти, которые немножко подороже. Но, напоминаю, это литр, если двигатель будет 1,3, то, соответственно, сумма за автомобиль будет у нас подороже. Так, на этой стоянке что у нас еще есть, что попадает под нашу категорию? Вот, пожалуйста, стоит Toyota Aqua, черный цвет. Это уже идет рестайл, то есть отличается по переду немножко, позаду заду отличается стопариками в нашу ценовую категорию данный автомобиль тоже попадает цена на нем к сожалению не указана, указано только то что это автомобиль 2016 года выпуска с пробегом 20 тысяч километров ну, и в принципе видно то что он идет в неплохой комплектации на рестайл цена начинается вот как раз таки вот ну, 590 600 тысяч рублей но если вы хотите себе хороший автомобиль с небольшим пробегом целый по кузову конечно он будет он будет стоить подороже где-то 650 тысяч рублей но аку до рестайла можно взять и за 550 и за 600 тысяч рублей рядом у нас стоит еще один гибрид это toyota prius 20 кузов одно время этих автомобилей не было сейчас они потихонечку везутся стоимость таких автомобилей именно беспробежных до да, экземпляров начинается ну, примерно от 520 тысяч рублей за 550 570 тысяч рублей можно купить в принципе в принципе неплохой экземпляр ну, тут опять же надо смотреть по состоянию по комплектации, даже цвет цвет на стоимость автомобиля а, тоже играет это полноценный гибрид 4 воды автомобиля таких не бывает есть только передний привод он также подходит как парню как девушке, так как просто не знаю как просто автомобиль для семьи кстати вот что на а, приусе, что на акве что на 30-м приусе можно сделать тест остаточной емкости по батарее. То есть мы не просто можем подключить сканер, да, посмотреть на напряжение, напряжение, сопротивление, мы можем провести тест. И мы узнаем, сколько осталось батарейки именно в процентном соотношении. Друзья, сейчас мы прервемся, извиняюсь. Пойдем заберем замечательный автомобиль и все-таки поищем автомобили, которые подходят нам по нашей ценовой категории, ценовой категории, ну и соответственно с ценами. Итак, друзья, как вы обратили внимание, это Honda Vezel, Honda Wезе. Значит, они бывают 4 воды есть автомобили передний привод. Соответственно, есть гибридная версия автомобиля. Давайте немного пройдем с вами по кругу. Вы пока посмотрите на этот автомобиль. Вот, значит, у нас был поиск данного автомобиля. Была задача найти автомобиль за 1 миллион сто тысяч рублей. Либо просто передний привод, либо гибридная версия автомобиля. Значит, пересмотрели все автомобили, которые в данный момент находятся на авторынке Зеленый угол. Кстати, на авторынке и не только. Найден замечательный автомобиль 2014 года выпуска. Внимание, с пробегом 50 тысяч километров. Как бы, ну, это сделать, поверьте, довольно-таки сложно. Плюс ко всему этому, у данного автомобиля идет максимальная комплектация. А, ну, допустим, сверху, да, как она выделяется, идут у нас рейлинги. Идут а, 17 колеса на родных налитых дисках. По передней части автомобиля сразу нам бросается в глаза То, что здесь а, фары идут линзованные. Ксенона здесь нету, здесь LED-фары. Двигатель, сейчас мы откроем капот. У двигателя устанавливаются полуторалитровые. И неважно, какая это версия, гибрид не гибрид или просто передний привод как раз двигатель у нас остановился в данный момент машина работает на гибридной установке, то есть это полноценный полноценный гибрид полтора литра 132 лошадиные силы сама гибридная установка батарея на 22 киловатта ну, соответственно она добавляет мощность да там лошадей наверное, 20 ну грубо говоря можно примерно сопоставить сравнить то что допустим у этого автомобиля 150 лошадиных сил. Просто посмотрите на состояние подкапотного пространства, на болтики, на хомутики, на трубочке Ржавчины, ржавчины здесь нету. Автомобиль, как я уже говорил, 2014 года. Стоимость автомобиля 1 миллион 135 тысяч рублей. После торга продавец скинул этот автомобиль 10 тысяч рублей также из комплектации присутствует присутствует э, датчик при столкновении. давайте покажу багажное отделение смотрите состояние багажного отделения с автомобиля на авто э, с пробегом 50 тысяч Ну, придраться здесь здесь просто не к чему Так, друзья, ну э, по салону кожаные вставки, короче говоря, ребят, идет реально, реально идет максимальная комплектация. Допустим, что касается посадки в автомобиль, раз с первого раза я сел, то есть сидеть, в принципе, ну довольно-таки удобно, да, широкое место хватает. Единственное, ну немного вот у меня коленка упирается вот в эту панель, но это терпимо, э, это как-то можно пережить. Потолок, э, расстояние от головы до потолка, в принципе, мне позволяет, не обо что я здесь. А, нет трусь. руку есть куда положить здесь у нас идет подлокотник можно вот сюда камеру направить два подстаканника они у нас углубляются можно поставить туда бутылку а, трансмиссия на данном автомобиле идет робот так как это гибридная версия автомобиля идет у нас полный мультируль можно подключить телефон магнитофон управления музыкой Управление круиз контролем, пробег на автомобиле 51 тысяча, сенсорное управление климат-контролем. Ну естественно, есть есть подогревы сидений. Забрали автомобиль. Напоминаю, то что состоянок просто так не выход. То есть либо тебя продавец сопровождает, либо тебе выписывается. Пропуск. Ладно, автомобили не будем вкратце. 51 тысяча пробег. Кузов клевый, машина бальная. Салон, можно сказать, идеальный. Да, по соотношению, допустим, то, что автомобиль 2014 года по подвеске вопросов здесь нету. Кстати, друзья, дополнительно, дополнительно была произведена калибровка робота на данном автомобиле. Полезная штука. Делать автомобиль сразу сразу поедет другому то есть кто ездит на honda допустим на или на фите те поймут что это такое вот а на автомобиле летняя резина летняя резина попросил наш наш подписчик докупить ему зимние колеса колеса куплены а сейчас подъезжая наша антон на монтажку переобуем колеса и отгоним автомобиль извиняюсь транспортную компанию возвращаемся на авторынок и нас встречает уже honda fit shuttle многие путают есть honda fit shuttle есть Shuttle, Shuttle он немножко ну, как бы не помещается до да, в нашу категорию до 600 тысяч рублей он стоит подороже от 750 тысяч рублей Итак, honda fit shuttle данный автомобиль 2011 года выпуска стоимостью 525 тысяч рублей пробег указан на автомобиле 115 тысяч километров камера заднего хода ну и в принципе в принципе больше а, ничего нету есть гибридные версии автомобилей есть не гибридные версии автомобилей есть просто передний привод допустим передний привод гибрид есть автомобили 4d но это уже такой наверное универсал Ближе, наверное, к семейному классу. У него, в принципе, и довольно много места в передней части, на втором ряду сидений. Да? И плюс ко всему, у него еще идет неплохой объем багажного отделения. Ну, все очень просто. Семейный автомобиль. Следующий семейный автомобиль ⁇ это Toyota Spade. Есть Toyota Spade. Есть Toyota Port, отличается. Они, если мы сейчас найдем где порт да мы вам покажем, чем они отличаются. Ну, в основном они отличаются по передней части автомобиля. А, итак, 2015 год, полтора литра, есть объем двигателей 1.3 G комплектация 575 тысяч рублей. А, фишка этого автомобиля с правой стороны все как обычно, все стандартно, двери идут распашные, а вот с левой стороны дверь она одна. Но она очень большая и она у нас раздвижная к сожалению автомобиль закрытый. то есть мы естественно попадаем на передний ряд сидений ну и попадаем на второй ряд сидений здесь очень удобная трансформация салона автомобиль очень практичный в плане комфорта в плане допустим семейного до да, автомобиля неплохое объемное багажное отделение то есть туда и коляска и возможно даже велик туда влезет и так вот чтобы вы немножко понимали да допустим вот этот экземпляр красного цвета автомобиль 2015 года же комплектации стоит 575 тысяч рублей напротив стоит еще один spade автомобиль 2016 года выпуска объем двигателя полтора литра но этот автомобиль уже 4 воды и стоит он 645 тысяч рублей стоит еще один Приус. В двадцатом кузове автомобиль 2008 года выпуска полтора литра стоимостью 595 тысяч рублей Напоминаю, то что такие автомобили появились в продаже, их повезли не то что да там какой-то выброс был или еще машина пользуется спросом то есть она зарекомендовала себя с положительной стороны в плане комфорта и надежности давайте посмотрим его по кругу он в сером цвете без бесключевой доступ автомобиль на литье на летней резине Камеры заднего вида в автомобиле нету. Ух ты, автомобиль у нас даже открыт. Посмотрите багажное отделение. Ну и посмотрите немного салон. Серый, чистый, аккуратный, ухоженный салон, как японцы любят. Накидочки. Место переднего пассажира обратите внимание да какая частота, вот как японцы так ездят кстати полный мультируль пойдемте посмотрим место водителя полный мультируль мультируль у нас идет кожаный кнопка старт стоп ну в принципе на ключе такие автомобили они не бывают есть даже круиз-контроль так напоминаю это полноценный гибрид и такой автомобиль можно купить до 600 тысяч рублей в очень хорошем состоянии следующий автомобиль это suzuki swift вот как-то знаете что касается автомобильной марки suzuki ну как-то не вот не очень она попадает у нас в обзоры люди почему-то не берут данный автомобиль синего цвета как вы видите аукционная оценка четыре с половиной балла объем двигателя 1 и 3 литра стоимостью 510 тысяч рублей но это все-таки наверное друзья я повторяю это лично мое мнение это все-таки наверное женский автомобиль давайте посмотрим салон темный салон это идет плюсом как бы в автомобиль я сел место знаете довольно-таки много кстати на спидометре можно показать у него аж целых 200 километров не на каждом автомобиле такое бывает что касается места ну место сказал то что в принципе мне сидеть удобно место довольно-таки здесь много если сюда сядет передний пассажир в принципе тереться мы с ним не будем и мне нравится управление климат-контролем знаете как то вот прикольно сделано торпеда у нас идет пластик пластик идет твердый сверху идет бардачок закрываем снизу идет тоже бардачок лежит аукционный лист ну указано то что автомобиль четыре с половиной балла с пробегом тысяч. А сзади у нас лежат вещи на второй ряд сидений мы не пойдем попробуем посмотреть что у нас в багажном отделении городской хэтчбек Ага, закрыто у нас. Ну, закрыто, ничего страшного. Такой, знаете, городской хэтчбэк съездить по магазинам, за покупками. То есть на дачу на дачу на таком автомобиле ты уже не поедешь. Далее, друзья, стоит у нас Toyota Corolla Axio. Все автомобили идут на вариаторе 2015 года. Объем двигателей есть 1.3, и 3 есть полтора литра. Ну и также есть не все автомобили, есть автомобили на механической коробке передач. Грубо говоря. А, на коробке эта версия уже идет рестайл у нее другой бампер другие фары другая решетка 1 и 3 за 595 тысяч рублей есть автомобили в гибридном исполнении есть автомобили 4 воды есть автомобили передний привод шины гудиер на летней резине лобовое стекло родное поворотники автомобиль закрытый ну это уже как видите это полноценный седан этот автомобиль тоже подойдет и для семьи и просто как не знаю как один автомобиль там как второй автомобиль подойдет абсолютно всем и они как бы ну, надежные автомобили очень надежные идем дальше это уже виц у нас с объемом двигателя 1 и 3 литра стоимости 538 тысяч рублей автомобиль 4 воды и он 2016 года выпуска 10 -й. Месяц белый перламутровый цвет, кстати, автомобиль уже на зимней резине. Автомобиль, автомобиль открытый, кстати, вид Ну, вид это все-таки, все-таки это женский автомобиль. Сзади у нас вот такого плана полочка. Не знаю, зачем она здесь нужна. Запаска в автомобиле есть. Есть автомобили, которые идут с запаской, с запасным да, колесом Есть автомобили, где а, идет ремкомплект. Объем багажного отделения. Ну, в принципе, я скажу это так по стандарту да я туда не влезу вот посмотрим что у нас сзади второй ряд сидений Садиться мы туда не будем потому что здесь чисто как бы присядем ноги засовывать туда не будем а по месту втроем место будет мало сто процентов вдвоем будет комфортно из удобств нету даже ручек есть только подсветка есть два подстаканника для двух человек дверные карты идут у нас пластик ну и соответственно это электрический стеклоподъемник автомобиль на вариатор на коробке передач пройдем на передний ряд сидений без ключевого доступа здесь нету кнопки старт стоп здесь нету руль идет обычный пластиковый мультимедиа система тоже идет простенькая то есть диски радио экрана нету ну при желании можно можно конечно все это поменять климат контроля нету все у нас на крутилочках вариатор как я говорил два подстаканника здесь у нас кстати в автомобиле есть прикуриватель это ребят ну это реально редкость до да? последнее время идут просто заглушки это используется как просто розетка 12 вольт а здесь у нас идет верхний бардачок смотрите дурочка дал кого плана сделано вот вентилятор ну красиво смотрится открываем дочка у нас оказалась здесь здесь у нас идет что-то типа ниши короче что-то сюда можно положить ну и соответственно идет у нас с вами нижний бардачок лежит аукционный лист три с половиной балла 76 тысяч пробег вот ну более-менее похоже на правду хотя все равно конечно нужно проверять кстати вот здесь ручка есть одна только для только для переднего пассажира солнцезащитные козырьки зеркал там нету нет есть только со стороны водителя Ну, идет подсветка салона так надо и выключить давайте посмотрим наверное двигатель кстати обратите внимание на дворник дворник здесь идет один он очень большой лобовое стекло что у скрывается под капотом ну я вам скажу сразу да для 4 воды просто посмотрите состояние мотора обычно автомобили 4 воды приходят откуда-то севера японии ну и где-то есть какой-то налет Приходят, даже бывает прям порой ну я даже не знаю как это сказать до такой степени ржавы здесь ребят здесь просто придраться не к чему здесь здесь он просто просто были масло уровень ладно заводить не... так это был toyota виц. 16 год 10 месяц автомобиль 4 воды стоимостью 538 тысяч рублей рядом с toyota Виц стоит у нас Тойота Рактис, знак Тойота. Кстати, есть аналоги, называется Субару Трезия. Не пугайтесь, это автомобиль один в один. Допустим, как Тойота Раш доехал сюда, как Мира Ес Субару плево, Тойота Пиксис называется автомобиль. Допустим, если, кстати, если мы сейчас найдем Субару Трезия, да, не Тойота, именно Субару, мы вам покажем, что на Субару стекла будут установлены так Итак, Рактис 16 год, 12 месяц, передний привод. Есть автомобили 4 воды стоимостью 545 тысяч рублей. Объем двигателей есть и 1,3, есть полтора литра. Коробка передач, вариатор. Есть автомобили на климат-контроле, есть без климат-контроля. Данный автомобиль у нас открыт. Давайте посмотрим, что у нас в салоне автомобиля чистый, ухоженный, темный салон. Обычный пластиковый, спидометр 180, тахометр, стрелочка, э, стрелка бензобака. Я его называю, ребят, механическая. Систем безопасности. Ну, туманки это не система безопасности. Кстати, туманочки установлены уже здесь. Аполнея, антипробуксовочные системы, регулировка зеркал, корректор. Японская мультимедиа система, аукционный лист, три с половиной балла, но если честно, тоже похоже на правду, пробег 83 тысячи, покраска заднего левого крыла, покраска задней правой двери, покраска порога с правой стороны. Второй ряд сидений тоже чистенько. Вот здесь уже, знаете, здесь как-то вот, ну, если честно, поуютнее себя чувствую. То есть, в принципе, если сравнивать там с лицом да, то сюда, наверное, можно посадить третьего человека. Подсветка. Ручки есть у всех, в том числе и у водителя. Что тут еще интересного есть? Интересно, кстати, сиденье идет, да, оно идет не сплошное, не сплошное, она оно идет раздельное. Ну и, соответственно, регулируемые подголовники. Сиденья у нас опускаются. Вот таким вот образом получается просто нереально огромное багажное отделение. Нужно показать багажное отделение. То, что оно у нас большое. Как бы спать здесь вряд ли получится, места, много, места мало. Но при желании, при желании, я думаю, уместиться как-то можно будет. Давайте посмотрим на само багажное отделение. Так, багажное отделение, ну, наверное, в классе хэтчбеков, В классе хэтчбеков это вид, слив. А, Но такое самое большое, самое объемное. Вот можете примерно оценить. Здесь у нас лежит пылесос. Здесь у лежит удлинитель. Закрываем. Идем дальше. Что касается, друзья, до веннов до 600 тысяч рублей. Именно мини Это honda freed honda freed Spike. напоминаю honda Spike 5 мест honda freed там 6 7 мест но опять же фриды они бывают пятиместные отличие постоянно об этом говорим допустим это у нас honda freed здесь у нас есть стекла так как присутствует третий ряд сидений в спайке стекол у нас нету. В во фриде ровный пол О, он тоже открытый замечательно во фриде ровный пол не сделать в спайке можно сделать ровный пол итак Сергей нам сейчас покажет. Ну, здесь, конечно, комплект друзья, попроще, да, что они там. Ну, как попроще две электродвери есть туманочки установили туманочки установили климат контроль есть есть комплектации где идет мультируль есть комплектации где идет круиз-контроль есть где идут кожаные вставки ну как бы здесь такая средненькая комплектация кстати стоит автомобиль он 2010 года выпуска стоит 560 тысяч рублей в данный момент у нас идет поиск такого автомобиля нет не такого а идет поиск спайка у нашего подписчика 600 тысяч рублей но поиск у нас идет с нюансом А мы видели уже что две двери но поиск у нас идет с нюансом автомобиль нужен только серого цвета а сзади установлены два капитанских кресла есть где сиденье идет сплошное кому-то нравится вот то что два капитанских кресла кому-то это как-то не очень нравится везде есть ну, получается только с правой стороны в спинках передних кресел встроен вот такой крючочек не в спинках а именно спинки спинки пассажира ну и телевизор тоже идет бонусом хотя при большом желании в принципе вы можете сами себе его установить перемещаемся в багажное отделение сидение третьего ряда крепится бокам вот такой вот защелочки ну и давайте мы сейчас наверное поднимать его не будем но в принципе я думаю вы оцените да объем багажного отделения оно здесь просто огромное что касается места на третьем ряду сидений где-то мы вам уже об этом показывали место взрослому человеку будет мало как бы ребенок еще ну ребенок да еще поместится но взрослому человеку будет будет тяжело есть передний привод есть автомобили 4 воды есть автомобили гибриды но гибрид здесь идет не полноценный и так этот автомобиль кстати на данном автомобиле установлен еще обвес он на литье на зимней резине а этот автомобиль 2010 года выпуска передний привод объем, кстати объем двигателей только полтора литра а что касается трансмиссии идет вариатор если автомобиль 4 воды если автомобиль 4 воды то там идет автомат 560 тысяч ребят показали вам фрит сейчас покажем вам а, спайк цена здесь не указана, но а нет указано вот 625 тысяч рублей виктор автомобиль у вас целый аукционный сто процентов Битый, крашеный и одной крашеной детали три с половиной оценка замена замена задней двери только и все то столько у нее меняли функцион ну, переводишь обменяли карту на двери все я вот понял а... одной краски ни одного ржавого болта Ну, это проверить легко это можно всем интересен да какой торг на машину будет реальный человек будем торговаться я думаю скидку сделаем доллар начал сильно расти ну цена стоит старая еще. давайте так за сколько вы готовы отдать этот автомобиль ну думаю 600 по фуншую 6.06. Ну это это прям грандиозные Попробуем. скидки, я скажу фуншую, так. Пробег какой у него? Родной 100, 106 тысяч. 106 тысяч. Фу Сейчас мы посмотрим. Романелист. Как Фу. вообще люди вот активизироваться? Нет после Нового года в плане Такое покупки чувство, автомобиля. До Нового года все деньги прогуляли, наверное. На Новый год на подарки потратили. <свят> да. После Нового года. <свят> январь что-то в этом году вообще тухляк конкретный. Никогда такого не было вообще рынка. Понятник. Ну давайте посмотрим. Давайте Спайк. Спасибо. Кстати, он на летней резине. Это гибридная версия автомобиля. Повторителя по комплектации. По комплектации а, у него идет нет. У него, к сожалению, нету электродвери. Да, ну за счет этого как бы и получается то, что цена у нас идет. Автомобиль на климат-контроле. А, здесь я понял, что он весь целый. Здесь японец вот сам, наверное, смотрячил вот такую вот штуку, магнитофон. Это, скорее всего, какой-то навигатор. Руль идет обычный, пластиковый. Здесь идет подлокотник, темный потолок в автомобиле. Вот. Ну и смотрите. Коврики родные, педали не затертые, все родное, никаким чисто. Отлично, отлично. Ничего не делают. Даже деньги плоские лежат в пороге на удачу. Пускай лежат, нам они Конечно, не нужны. Да. Итак, допустим, во Фриде да, у нас стояли два капитанских кресла. К спайке у нас диван. Место здесь будет не то, что будет, да, а трем пассажирам здесь будет довольно комфортно. Сейчас посмотрим багажное отделение. Может Кстати, Вот это, чтобы показать, что он ровный. Что он... О, нет, нет, выше Ой, мне неудобно. За подголовник. Ну да, давайте покажем, да, то, что в спайках делается именно ровный пол. И здесь, в принципе, ну, реально можно переночевать в данном автомобиле. Мы хотели вам показать багажное отделение. Как раз оно сейчас заставлено, чтобы вы примерно оценили объем багажного отделения. Вот, я говорю, почему замена двери? Я не знаю, что, для чего они, что они тут меняли. Ну, переводят, что меняли вот эту карту. Поэтому поставили этот, заменку ей. Ну, карта, не карта, не знаю. Как бы болтики сорваны. Ну, то короче, есть, э, то, что переводили. Все швы, все родное. Главное, чтобы родное. в эрке при... Э, каких э... зазоров? Она 3,5 оценка, это не верно. Отлично. Вердика сколько. Ну, чтобы... Да, а, еще таких... можно напихать сюда. Чтобы в таких автомобилях, друзья, поменяли крышку багажника и поменяли. Чтобы, допустим, вот эти швы были целые торцовыми тазик, чтобы все было целое. Багажное отделение здесь просто, ну, просто огромное. так напоминаю, спойлер это есть. даже это спойлер есть. Кстати, вот еще бы электродвери, было бы супер. Тогда да? туда было бы 660 наверное, Ну, в принципе, да. так значит, что а касается, что касается таких автомобилей, допустим, 12 год, да, за 630 тысяч рублей. А дают там 625 тысяч рублей а дают 666 это цена подарок если у вас есть 600 тысяч рублей ну, вы в принципе можете рассчитывать на 8 9 10 год с адекватным состоянием кузова ну с адекватным пробегом 1100-150